Дорогие друзья, поприветствую вас из Хатлонской области Таджикистана, город Бухтар. И вот, дорогие друзья, это новая земля, которую мы сейчас собираемся уже строить, новые теплицы. Здесь вроде бы 10 гектаров, говорят. Дорогие мои, сегодня по 20-30 по время Астана и Бишкек и так далее, это будет 17-30 по-моему, да, по время Москва. Буду выступать, буду говорить о том, о, о наших мастер-классах, которые проходятся в Иссекуле. Буду говорить о бизнесе, как структуру бизнес поставить, как бизнес-архитектуру поставить, бизнес-процессы, как маркетинги наладить и финансовый учет контроль Добро пожаловать. Это, правда, вводный тренинг, но добро пожаловать. Участвуйте, берите для себя сами все вещи, для тех, у кого есть бизнес.